Здравствуйте! Хочу вставить небольшое дополнение к предыдущему видео. Только вчера я показывала, что как пожелтела семенная коробочка. Ну, буквально за пару дней она пожелтела. Вот. Сразу после видео я закрыла коробочку пакетиком. Вот, и сегодня утром. Вот такой сюрприз. Видите, семенная коробочка лопнула. Вот, значит, семена в ней созрели. Но еще не успели высыпаться в пакетик. Потому что сразу после того, как семенная коробочка лопается, если ее сразу снять, все семена влажные. И они просто не высыпаются. Конечно, стерильность в срединке коробочки нарушена, поэтому посев нужно производить путем после стерилизации семян, но все-таки они не рассыпались. Вот укладываю я семенную коробочку в тарелочку, и вот в таком положении она подсохнет, семена высыпятся в срединку тарелочки. Вот семенная коробочка созрела на этой. Орхидея. Вот другая семенная коробочка. Тоже очень быстро начала желтеть. Вчера еще я вам показывала зелененькую. Сегодня, видите, желтым бочком. Значит, завтра, послезавтра лопнет и это. Вот так происходит с фаленопсисами. До свидания. До новых встреч.